Саш, привет! Скажи, пожалуйста, какой курс ты окончил в школе Вундерленд? Привет, я окончил курс в школе Wonderland графический дизайн и иллюстрации длительностью 3 месяца. А с какой целью ты пришел в школу Вундерленд? Э, пришел с целью узнать что-то новое, открыть для себя, так как я рисовал уже как бы классическом э, в классической форме. хотел, чтобы угу. попробовать что-то новое. Скажи, у тебя все получилось, ты добился своей цели? Ну, в принципе, я считаю, что да, так как. Я думаю, достойно закончил, как бы выполнял максимально все свои как бы, задачи, цели, как бы, поэтому думаю, что да. Да, преподаватель очень отличный, понравился, доступно объясняет, интересно, в рабочей обстановке все хорошо. Как бы, в плане изучения тоже все идеально, как бы, человек очень хороший, язычевый, помогает в, любом случае, в любой ситуации, объяснять, что есть, непонятно. Ты все планируешь это... продолжать? Э -э Заниматься графическим дизайном? Да, планирую продолжать. Понравилось очень сильно. Думаю, подизучать что-то другое, возможно, более углубленно даже так. Что можешь пожелать будущим студентам и нынешним студентам Школы Вундерленд? Ну, хочу пожелать успехов в любом случае, чтобы вовремя задавали задания, делали, подготавливались, так как только как практика поможет вам в будущем. Спасибо Все. большое, Спасибо. Саш, ты молодец. Приходи еще в школу Лондерленд. Спасибо, хорошо.